Добро пожаловать на канал я Оля и сегодня мы хотим показать вам как можно сделать прозрачного лизуна. Оль, покажи лизун. Вот такой он прозрачный, а, с ним можно играть, он достаточно долго не портится и сейчас Оля покажет его свойства. Попробуй его, вот. Он шуршит. Да, Очень шуршит быстро, очень-очень-очень, можно его достать. <свист> <свист> <свист> Ого! Какой красивый! Мы не хотим, не вы! Не Почему? Кто? Он хочет Да. Сейчас я вам покажу, как его можно растягивать, да, Оль? Да. Можно растягивать. Раз, еще раз Ой, давай уже будет маленький да чем дольше вы с ним играете тем более он на прозрачно становится можно растянуть очень сильно общем, очень классный внизу и очень легко его сделать то есть, смотри как его! Ой. В общем, а сейчас мы покажем вам рецепт, как изготовить данного лизуна. Нам потребуется канцелярский клей, мы налили его в баночку. Также нам потребуется этот натрия. Его вы можете купить в аптеке. И также еще нам потребуется обычная вода из-под крана. А, примерно 200 мл. И тарелочка. И тарелочка, и, соответственно, еще палочка, которую вы будете да, мешать. Вот. Давайте сейчас я буду показывать, какие ингредиенты и в каком количестве мы будем Краски, клей. И нальем примерно половину, 200 мл в тарелочку, может 250 у нас. И сейчас с помощью палочки его немножко размешаем, размешиваем. Вот Оля немножко размешала клей, и теперь мы можем туда добавлять в клей тетраборат матрия для того, чтобы клей начал загустевать. Добавляю. Размешивай, Оль. Ого, лечится. Давай, его мешай, мешай, аккуратно мешай. Мешать, Да. А ты полипай Давай, мешай, мешай. Если будет сложно, я тебе помогу, хорошо? на годик у Ого! Тихонечко, чтобы не разбрызгать. Давай еще добавим фетрабората. Ого, какой классный! Да, наш лизун получается. Пока да, а не надо, вот уже лизун наш получается. Ого, какой он. Чего вот. Мы сделали еще один лизун. Это очень дозрачный лизун тоже. Да, и вот смотрите, теперь мы сделали лизуна. И для того, чтобы он стал еще немного пластичнее, чем сейчас, можно в него добавить немножко воды. Смотрите, как это. Вот у нас получился лизун. Примерно мы сделали его за одну минуту. Да. И этот лизун осталось положить в баночку и играть. Да, Оля? Да. Я и так хочу играть. Лучше всего его хранить в закрытой емкости. Да. И смотрите, какую Оля лизуну, какой у меня. Точно-точно такой же. Моему лизуну где-то примерно месяц. А Оленому лизуну мы его сделали только... Сейчас в закрытой емкости он будет очень долго храниться, так что делайте с детьми. Пока, Встретимся в следующем видео. Ха-ха, пока, пока.